Всем привет! Это видео о том, как посмотреть или удалить сохраненные пароли интернет аккаунтов пользователя в Google Chrome, Opera, Яндекс браузер, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или других браузерах, а также как настроить автозаполнение полей логинов и адресов, а также данных банковских карт. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания. Бесплатно скачайте и установите программу.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 В любом современном браузере предусмотрена функция сохранения паролей. Она позволяет не вводить каждый раз учетные данные, ведь мало кто способен запомнить сотни паролей от всех сайтов и сервисов. Но что делать, если по какой-то причине у вас не сработало автозаполнение, а пароль или логин вы не помните? Или наоборот, если нужно удалить из браузера все автозаполняющиеся данные – логины, пароли, адреса и данные банковских карт во избежание доступа к ним посторонних. Давайте разберемся, как настроить сохранение паролей и других данных автозаполнения, а также как найти сохраненные пароли в вашем браузере и защитить их. Начнем с Google Chrome. Чтобы увидеть все сохраненные браузером пароли, перейдите в меню Настройки Дополнительные Пароли и формы Настроить. В данном меню расположены все сохраненные браузером пароли в формате Сайт, Имя пользователя, Пароль. Пароль по умолчанию заретуширован. Чтобы посмотреть его, нажмите на кнопку в виде трех точек напротив нужного сайта и выберите Подробнее. Нажмите на кнопку в виде глаза и пароль будет показан. Но видно их будет только в том случае, если данная функция активна. Во всех браузерах по умолчанию она, как правило, включена. Если вы не хотите сохранения ваших паролей и логинов, выключите данную функцию и вводите ваш логин и пароль каждый раз вручную. В Яндекс браузере перейдите в меню Настройки, настройки, дополнительные настройки, пароли и формы, управление паролями. В данном меню расположены все сохраненные браузером пароли. В формате сайт, имя пользователя, пароль. Пароль по умолчанию также заретуширован. Чтобы посмотреть, кликните на нем и нажмите показать. Иногда система требует ввести пароль от учетной записи компьютера. Введите его. Но видно их будет только в том случае, если данная функция активна. В Opera перейдите в меню «Настройки» «Безопасность» «Показать все пароли». В данном меню расположены все сохраненные Opera и пароли в формате сайт имя пользователя пароль. Пароль по умолчанию не видно. Чтобы посмотреть, кликните на нем и нажмите «Показать». Иногда система требует ввести пароль от учетной записи компьютера. Введите его. Сохранены они также будут только в том случае, если данная функция активна. Если нужно, отключите данную функцию и вводите логины и пароли каждый раз вручную. Mozilla Firefox перейдите в меню Приватность и защита, формы и пароли. Сохраненные логины. В данном меню расположены все сохраненные браузером логины и пароли в формате сайт, имя пользователя, дата последнего изменения. Пароли по умолчанию не видны. Чтобы отобразить их, нажмите кнопку «Отобразить пароли». Если вы не хотите сохранения ваших паролей и логинов, выключите данную функцию. И вводите ваши логины и пароли каждый раз вручную. Возможно, вы обратили внимание, что в отличие от других браузеров Mozilla Firefox не требует для просмотра паролей вводить пароль входа в Windows. Для этого здесь предусмотрен мастер пароль. Установите его и без его ввода никто не сможет увидеть ваши логины и пароли. И Microsoft Edge. Перейдите в параметры. Параметры. Посмотреть дополнительные параметры. Управление паролями. В данном меню расположены все сохраненные браузером пароли. В формате сайт, имя пользователя, пароль. У меня их здесь немного, так как Edge не пользуюсь. Только для примера. Однако здесь вы можете лишь удалить или изменить сохраненный пароль, но не просмотреть его. Так как Edge ⁇ это встроенный в систему браузер с интегрированной системой безопасности и многими другими параметрами Windows, то и учетные данные его хранятся отдельно в системе. Чтобы увидеть их, перейдите в панель управления. Диспетчер учетных данных. Учетные данные интернета. Видео о том, что такое панель управления и как ее запустить, уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Логины и пароли, сохраняемые с Edge, хранятся здесь. Чтобы посмотреть любой пароль, кликните по стрелочке напротив нужного сайта и выберите Показать напротив пункта Пароль. Для этого потребуется также ввести пароль вашего пользователя – тот, под которым вы входите в систему. Если вы используете синхронизацию Chrome и Google аккаунт, то все ваши логины и пароли также автоматически синхронизируются и ваш аккаунт Google. Посмотреть их все можно по ссылке на страницу вашего аккаунта в Google – passwords.google.com Данную ссылку я оставлю в описании к видео. Причем синхронизируются они как с ПК, так и с вашего Android-устройства. Чтобы увидеть пароль, выберите Просмотр. Чтобы удалить пароль, выберите Удалить. Также несколько слов скажу о функции браузеров автозаполнения, которая обычно присутствует наряду с функцией запоминания паролей для сайтов. Это функция, которая аналогична функции запоминания паролей и логинов. Только таким же способом браузер может запоминать имена, адреса, номера телефонов или даже данные банковских платежных карт. Как это работает? Вот, например, мы переходим на сайт и хотим осуществить покупку или заполнить какую-нибудь форму или анкету. Кликнув по полю для ввода данных, браузер предлагает автоматически подставить уже сохраненные в нем данные. Достаточно просто выбрать нужный вариант. Такая же ситуация с данными банковской карты для оплаты. Обычно при первом вводе информации в определенное поле браузеры предлагают сохранить такую информацию. Посмотреть или добавить такие данные автозаполнения можно в меню браузера автозаполнения или настройки автозаполнения, которая расположена вместе с меню настройки сохранения логинов и паролей. Так, например, в Яндекс браузере перейдите в меню настройки, настройки, дополнительные настройки. Пароли и формы. Нажмите Настроить напротив Включить автозаполнение форм одним кликом. Как видите, здесь можно заполнить адрес для автозаполнения или карту. В принципе, аналогичным образом настройки выглядят и в других браузерах. Думаю, детально останавливаться на каждом из них не стоит. Если говорить о браузерах на смартфонах, то все они имеют аналогичные функции и настройки. Например, в мобильной версии Chrome перейдите в меню • Настройки • Сохранение паролей • И здесь вы увидите все сохраненные пароли • Также, отсюда можно войти на страницу passwords.google.com, о которой я рассказывал раньше • В меню Автозаполнения и платежи можно увидеть сохраненные адреса и карты для автозаполнения • Или добавить их • Пункты меню мобильных версий браузеров могут называться иначе, но суть будет абсолютно та же. Удалить сохраненные логины и пароли, а также другие данные автозаполнения браузеров можно в тех же меню, в которых и посмотреть. Достаточно выбрать напротив нужного пароля Удалить или нажать крестик или значок в виде корзины. Но только в Mozilla Firefox их также можно удалить все одновременно, нажав Удалить все. В остальных браузерах только по одному. Удалить одновременно все данные автозаполнения любого браузера можно с помощью программы C Cleaner. Детальное видео об этой программе уже есть на нашем канале. Ссылка будет в описании. Но сейчас же нас интересует только один из возможных способов ее использования. Для этого запустите программу и перейдите в меню Очистка. В данном меню программа предлагает выделить те данные, которые необходимо удалить. В закладке Windows, кроме прочих, можно отметить пункты автозаполнения форм и сохраненные пароли для Microsoft Edge и Internet Explorer. В закладке приложения, кроме прочих, можно отметить автозаполнение форм или сохраненные пароли для остальных браузеров, которыми вы пользуетесь. Выберите нужные параметры и нажмите ⁇ Анализ ⁇ после окончания которого нажмите ⁇ Очистка ⁇ В результате все формы автозаполнения и сохраненные пароли будут удалены.